Я хочу пригласить к микрофону долгожданного гостя, который сегодня подготовил опять очень-очень интересную в очередной раз информацию для нас о том, какие у нас есть тенденции на рынке и как нам помогают в этом продукты Джанесс. Это, конечно же, наш медицинский консультант, семейный терапевт. Очень много у него рекалий. Посмотрите, здесь все написано, да член Российского научно-медицинского общества терапевтов, также Европейской ассоциации превентивной кардиологии, доктор очень квалифицированный, это наша любимая Варвара Веретюк. Ей даем слово. Здравствуйте, Лилия, большое спасибо за такое представление. Дорогие друзья, традиционно прошу вас дать обратную связь, хорошо ли меня слышно. Отлично, большое спасибо. Мне, честно говоря, кажется, мы с вами и не расставались. Действительно, последние дни, недели, месяцы очень насыщенные, события логически связаны друг с другом. Поэтому мне хотелось продолжить наш прошлый разговор, как будто мы не прекращали его. Если кто не участвовал в вебинаре, скажу вам, что мы в прошлый раз говорили о проблемах, связанных с плотностью костной ткани, и, естественно, мне хотелось бы продолжить этот цикл использования наших продуктов при хронических заболеваниях разговором о заболевании суставов. Потому что наши косточки, логично, что они связаны друг с другом, и только так они могут выполнять свою работу по передвижению нас в пространстве. И связываются кости друг с другом при помощи суставов. Вы видите схематическое изображение слева именно того, как устроен сустав. Два конца костей, вы видите, объединены одной, скажем так, структурой. Вот она, суставная капсула. Внутри она выслана так называемой синовиальной мембраной. Кости с двух сторон покрыты такими прокладками своего рода, которые выполнены из хряща. Внутри находится смазочная жидкость, она называется синовиальная жидкость. И все это заключено, вот видите, Такую и суставную капсулу, и еще снаружи и сухожилия, и мышцы, которые прилегают к суставу. В общем, достаточно такая э, надежная конструкция, работающая, как вы сами понимаете, передвигаясь каждый день. Поэтому, безусловно, суставы надо уважать, беречь, они нам очень нужны. Но, к сожалению, как и весь организм в целом, суставы тоже подвержены старению, как это не печально. И поэтому надо понимать, что нужно вовремя заботиться о том, чтобы стареть активно, грамотно и сохранять дееспособность как можно дольше. Поэтому я хочу поговорить с вами об остеоартрозе. Это как раз заболевание, когда фактически сустав стареет. То есть само название остеоартрос он, оно состоит из трех частей. По-гречески остеон – это кость, артрон – сустав, и ос – это приставка, которая обычно обозначается какой-то болезненный, чаще дегенеративный процесс. Для врачей скажу, что долгое время шли баталии, как же все таки называть это старение суставов. В западной литературе оно называется «остеоартрит», то есть воспаление суставов, русскоязычная литература предпочитает именно остеоартроз, потому что начинается все именно с разрушения, состарения. И баталии последние закончились тем, что в международной классификации болезни все-таки остеоартроз значится. И я считаю, что это опять-таки признание серьезных заслуг нашей медицины, страны СНГ, в том, что мы направлены на профилактику. Поэтому так нравится, собственно говоря, и нашим врачам продукция Джинес, она как раз соответствует нашему мышлению. Ну так вот, я так растеклась мыслями по древу, но тем не менее, на что я хочу обратить ваше внимание? На то, что, во-первых, остеоартроз – это заболевание прогрессирующее. Как? Неуклонно, к сожалению, происходит старение, так неуклонно прогрессирует разрушение суставов, если мы ничего тем более не будем с этим делать. Во-вторых, развивается оно у всех и сопровождается постепенной утратой хряща. Как я уже говорила, описывая предыдущий слайд, вот это амортизирующая прокладка, которой покрыта кость, входящая в сустав, вот она, к сожалению, истирается, растрескивается, разрушается. Вы видите на иллюстрации здесь, вплоть до того, что обнажается подлежащая кость. А мало того... Эти все процессы сопровождаются воспалением, затрагивающим и оболочку сустава, и внутреннюю выстрелку, и капсулу, и окружающие связки, кости, и мышцы, окружающие сустав. То есть процесс... Если его запустить, он, скажем так, развивается и вовлекает достаточно много структур, сопровождаясь очень серьезными проблемами. Хочу вам сказать, что остеартроз это очень старый знакомый, и к счастью или к сожалению, но мы не одни в этой печальной, скажем так, связке. Признаки остеартроза были обнаружены даже на останках динозавров, которые которые, как утверждают, жили еще 150 миллионов лет назад, это диплодоки. У человека тоже остеартроз развивался, скажем, в древние времена, естественно, они самые ранние свидетельства были обнаружены в останках неандертальца, и ничего, к сожалению, за те тысячи и тысячи лет не изменилось. Вот цифры и факты. Это один из моих любимых всегда моментов, когда я ввожу в курс дела, вас дорогие друзья. 20% населения на планете вот в данный конкретный момент страдает проблемами именно со старением суставов, со стеартрозом. В странах России, и в России, и в СНГ, и в Евросоюзе, и в Штатах каждый четвертый визит к участковому врачу связан с именно остеоартрозом. Для интереса, когда я готовила эту информацию для вас, я решила пару дней посвятить тому, что вот подсчитать именно сколько человек с артрозом приходили ко мне, ну вот действительно так и получается. Кстати, скажу вам, что остеохондроз, то есть проблемы с суставами позвоночника, это частный случай остеоартроза, то есть это все один и тот же процесс. Разрушение хряща, дорогие друзья, начинается задолго до того, как появляется боль, которая приводит вас к врачу. Поэтому, естественно, что лучше начинать профилактику, чем пытаться потом спасать то, что уже повредилось зачастую безвозвратно. И посмотрите, четвертое место среди причин инвалидности у женщин – это артроз. У мужчин – восьмое. У женщин, к сожалению, артроз развивается чаще по многим причинам. Итак, как мы поняли, артроз – это хроническая болезнь. И как всегда мы говорим про хронические болезни. К сожалению, пока медицина не научилась их вылечивать, но их можно и нужно даже контролировать. Как распознать артроз? Когда он начинается, зачастую у вас ничего не болит, но вы можете услышать какой-то хруст в суставах. Это значит, что процесс пошел. Если утром вы встаете и чувствуете, что суставы как-то скованы, как-то вам надо расходиться немножечко, но этот процесс занимает менее получаса, то это тоже признак артроза. Безусловно, боль в суставах, которая усилится после нагрузки на сустав к концу дня после какой-то работы и беспокоящие вас ночью это признаки уже воспаления то есть остеоартроз дошел до остеоартроз и конечно крайний вариант это изменение формы суставов и их отечность, если процесс обострился я прошу вас, дорогие друзья испытать уважение к суставному хрящу вот той самой амортизирующей прокладки которая защищает концы костей, входящих в сустав это феноменальная вообще структура. Дело в том, что у хрящей нет кровоснабжения, там нет сосудов. Это логично, потому что постоянно кости давят друг на друга, для того, чтобы сосуды не пережимались, этот процесс, значит, был предотвращен творцом нашим. Нет лимфатического тока накладывает свои ограничения. Нет нервных волокон. Когда сустав начинает болеть, это значит, что болит оболочка сустава, болят окружающие ткани, болит кость, до которой дошло уже повреждение. Вначале именно поэтому артроз не вызывает боль. Иммунная система не знакома с клетками хряща, хондроцитами. Это значит, что, скажем так, если... Получилось, что хрящ повредился, и было какое-то кровоизлияние в сустав или воспаление, когда иммунные клетки проникли в полость сустава. И это вызовет обострение, воспаление, и иммунная система начнет атаковать клетки хряща, потому что они понимают, что это в норме. Хондроциты остаются, скажем так, незнакомыми иммунитету. И еще один момент. Хрящ состоит из воды – на 60-80%. За счет этого он именно является таким гибким и изменяет форму. Поэтому достаточный тивой режим это очень важно. Дорогие друзья, я призываю вас не забывать о том, что человек в норме должен выпивать, ну в зависимости от веса от 1,5 до 3 литров жидкости в сутки. Эм, Насчет тех, кто попутно спрашивает о том, почему у них хруст с детства. Есть такие ситуации, когда, скажем, человек предрасположен к Развитию артроза, у него излишняя подвижность в суставах, то есть окружающие ткани не создают стабильности суставу. Это значит, что вы в группе риска по раннему развитию артроза, так что собой надо обязательно заниматься. Посмотрите, пожалуйста, мы уже начали с вами разговор о хряще. Я уже назвала слово хондроциты. Хондрон, по-гречески хрящ, циты клетки, да, вот клетки, которые ответственны за то, чтобы производить вещества также они отвечают за техническое обслуживание этого вещества. Они являются фабрикой по производству белков, коллагенов и протиогликанов, а также они выделяют ферменты, которые перестраивают хрящ. Если коллаген состарился, протиогликаны больше не держат воду как надо, хондроциты растворяют старые вот эти вещества, и синтезируют новые, то есть постоянно ведут ремонтные работы коллаген, это уже слово, известное нам и по разговору о коже, и по разговору о костях. И вот здесь он тоже очень важен. Вы видите такие э, длинные, полосатые, толстые трубки. Вот это молекулы коллагена. Они крупные, они придают хрящу форму, обеспечивают прочность на растяжение и дают структуру для прикрепления других молекул, протиогликанов. Вы видите, они изображены здесь в виде таких щеточек. Почему они обладают таким интересным строением? Протиогликаны это белково-углеводные молекулы, которые связывают воду, они держат ее. И именно они обеспечивают упругость хрыща. Протиогликаны состоят из цепей хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. И те из нас, вас, кто уже сталкивался с проблемой артроза или у кого родные этим страдают, знают, что очень часто доктора назначают. Биодобавки с хондроитином, глюкозамином э, для того, чтобы улучшить структуру хряща. И когда я иногда сталкиваюсь с людьми, которые мне говорят: я не верю в БАДы, э, БАДы это фуфломедицина", <простите>, простите за жаргон, э, я в таких случаях всегда привожу этот пример того, как биодобавки перекочевали в официальную медицину. И это не единственный пример, как вы знаете. Посмотрите, пожалуйста, если вы когда-то видели в разрезе, в какой-то рекламе или в магазине ортопедический матрас, то вам разрез хряща напомнит как раз вот ортопедический матрас. Верхний слой клеток располагается горизонтально, обеспечивая скольжение, потому что кости должны скользить друг по другу, ну, то есть хрящ, покрывающий кости. Средняя зона клетки там перекрещиваются и хорошо пружинят. Глубокая зона клетки расположены вертикально и обеспечивает сопротивление сжатию. Прилежащая зона к Прости, это хрящ кальцинированный, то есть пропитанный кальцием. И дальше идет подхрящевая кость. Субхондральная – это в переводе с греческого – подхрящевая. Что я хочу вам сказать? Мы всегда должны с вами понимать, что есть факторы риска хронических заболеваний. Самый важный фактор риска, как мы уже сказали, – возраст. Возраст, старение, безусловно, уже обязывает нас к тому, чтобы начинать заниматься с собой после 30 лет уже надо помнить о том, что суставы это важно, даже если у вас ничего до этого не хрустело. Женский пол, мы уже это упомянули, у женщин в 3 раза чаще встречается остеоартроз и в 2 раза чаще развивается инвалидность по причине артроза, чем у мужчин. Механическая нагрузка. Что значит механическая нагрузка? Если вы часто присаживаетесь на корточки в полный присед, если вам часто приходится понимать тяжести, спортсмены очень несколько у меня есть наблюдаются теннисистов, у которых именно артроз рабочие руки вот суставов, потому что они были задействованы. Скрипачи, между прочим. То есть люди, которые часто переизбыточно напрягаются суставы. Лишний вес, дорогие друзья, мы опять, к сожалению, приходим к той же самой проблеме, потому что давление на опорные суставы, колени, тазобедренные голеностопы, не говоря о поясничном отделе позвоночника, безусловно, вызывает изнашивание хрящей. Курение. Почему курение? Потому что мы с вами помним, что курение не только само по себе является источником ядовитых веществ, но никотин называется спазм сосудов, то есть их сжатие, нарушается кровоснабжение. Мы с вами уже видели, что хрящ не обладает собственными сосудами. То есть поставки питательных веществ к суставу дальше эти питательные вещества подносятся в суставную жидкость и окружающую кость, и оттуда, скажем так, проникают к хрящу. Представьте себе, если вы постоянно даете спазм сустава вследствие курения, спазм сосудов, извините, естественно, что питание суставов и вообще периферии будет быстро нарушаться, и суставы будут страдать и разрушаться быстрее. Курение старит, низкая физическая активность. Часто повторяют эту фразу: Господь Бог не любит дармоедов. Дармоедов никто не кормит. Если сустав не работает, туда кровоснабжение поставляется, скажем, не в таких объемах, каких нужно было бы, чтобы поддерживать здоровье сустава. Соответственно, хрящ будет стареть быстрее. Парадоксально, но недостаток витамина D и кальция вызывает не только повышенную хрупкость костей остеопороз, но и способствует ускорению остеоартроза, то есть э, деградации хряща. Поэтому, дорогие друзья, кто страдает, то есть, страдает остеопорозом, э, обратите внимание на суставы. Хотя я думаю, что вы уже знаете о своих проблемах, потому что, как правило, начинается вся проблема именно с, с суставов. И некоторые хронические заболевания тоже являются факторами риска. Сахарный диабет, мы уже с вами говорили, повышенный уровень сахара в крови тоже старит. Подагра – это заболевание, которое поражает суставы и ускоряет старение хряща. Ревматоидный артрит – это заболевание хроническое воспалительное, которое тоже ускоряет старение хряща. Ну и есть ряд других болезней. Посмотрите, пожалуйста, артроз развивается по нарастающей. И когда мы видим, как происходит этот процесс, мы с вами уже знаем, что такое продукты GNS, как происходит старение. Мы уже видим точки приложения, потому что хондроциты, к сожалению, тоже истощаются, и истощение теломер тоже является отправной точкой в начале старения. Хондроциты которые, скажем так, истратили светиломеры, совершают апоптоз, то есть клеточная харакирия, как мы говорили, их становится мало, значит нет фабрики по производству тех самых белков, которые обеспечивают структуру, хряща его эластичность, амортизацию. Хрящ обезвоживается, если человек, к сожалению, не следил за своим обменом веществ, растрескивается, его атакует иммунная система, потому что, скажем, клетки начинают из-за воспаления проникать туда. Воспаление ускоряет дальнейшее разрушение хряща, вплоть до того, что повреждается кость под хрящом. Посмотрите, пожалуйста, на правый рисунок. Фактически хрящ истирается, и растрескивается до костей, и кость под хрящом повреждается настолько, что могут возникать ее микропереломы с образованием костных наростов, называемых в медицине остеофиты. Вот они эти шипы. Хочу вам сказать, что до сих пор, хоть и существует очень много информации и различных образовательных передач, до сих пор часть людей считает почему-то, что артроз это отложение солей. Именно потому, что они видят на снимках вот такие наросты, им кто-то говорит, что у тебя соли, наверное, сложились в суставе, и предлагает, скажем так, ряд недобросовестных целителей разбивать эти соли. Вот, дорогие друзья, теперь вы знаете, что это никакие не соли, что что это, скажем так, костные наросты, остеофиты. Безусловно, разбить их не удастся. Если удастся, то с большими проблемами. Поэтому нужно не довести до вот этой стадии, потому что тогда форма сустава меняется настолько, что это вызывает очень серьезные ограничения в передвижении и большие проблемы для здоровья. Хорошие новости существуют и здесь. Артроз можно замедлить. Не говорю предотвратить, но замедлить однозначно можно. И выиграть не один десяток лет. Как это делать? Безусловно, чем раньше, тем лучше. Правильное питание, здоровый образ жизни крайне важны для каждого. И естественно, что надо учить и своих детей тому, что уважительное отношение к организму окупается. Инвестиции в свое здоровье – это самые, в принципе, я считаю, оправданные инвестиции. И если у вас есть склонность к артрозу, Внимание на факторы риска. Если он уже развился, уже у вас, скажем так, существуют какие-то признаки, можно это определить и заняться собой по полной программе. И артроз, безусловно, можно и нужно лечить для того, чтобы опять-таки замедлить вот этот порочный круг, это сползание в инвалидность. Современный подход любого хронического заболевания, прежде всего, подразумевает его контроль, ну и в данном случае лечение осложнений. Также при артрозе существует хирургическое лечение и, безусловно, восстановление, то бишь реабилитация. Начнем с контроля, потому что это то, что должен знать каждый из нас. Первым пунктом изменение образа жизни. Об этом мы еще поговорим с вами. Кинета и физиотерапия при артрозе играют очень важную роль. Лечебная физкультура – это мероприятие, которое я и, в принципе, любой, наверное, врач, занимающийся артрозами, пишет первым пунктом после адекватного питьевого режима. Есть структурно модифицирующие препараты. Читай хондроицин, глюкозамин, которые тоже улучшают состояние хряща. Контроль воспаления, это мы с вами уже поняли, исходя из того, как развивается артроз. И опорные средства, вы видите на картинке, они тоже могут замедлить э, сползание, скажем так, в серьезные проблемы, если ситуация этого требует, но это уже по назначению врача. Что мне хочется вам сказать интересного по образу жизни? Мы с вами много об этом говорили. Я вообще считаю, что э, партнерам GNS можно выдавать уже отдельные свидетельства, что можно работать консультантами по здоровому образу жизни. И это не преувеличение. Но еще раз подчеркну, что здесь, касательно здоровья суставов, важно достаточное питье, важно правильная обувь. Высокие каблуки – это очень красиво, дорогие женщины. Но, может быть, с этим связано то, что у нас инвалидность поартрозу развивается чаще, потому что это за пер нагрузку на суставы, на опорные. Мало того, суставы работают неправильно, поэтому не стираются быстрее эти крещи. Регулярно меняйте набойки, если каблук истерся с одной стороны, посмотрите на картинку слева. Если видите у себя такие проблемы с обувью, вперед к сапожнику менять набойки, потому что иначе ваш сустав не будет располагаться в пространстве правильно и будет изнашиваться быстрее. Вместо Бега – используйте ходьбу. Бег – это вибрация, нагрузка на сустав дополнительная. Спортивная ходьба, быстрая ходьба – это полезней Если у вас уже есть артроз, ходьба в пределах боли, не превозмогая боль, не по потому что иначе, если есть боль, значит есть воспаление. Если вы дополнительно нагрузку на воспаление даете вы привлекаете туда вот эти иммунные клетки и усиливаете воспаление. Так что не берегите раны, если они есть. все делаем в меру. Что касается упражнений, мне очень нравится американская позиция, они всегда какие-то интересные такие идеи дают для того, чтобы запомнить какие-то ключевые моменты. Вот они предлагают запомнить, что упражнения должны включать 4D при артрозе. Делай, делай регулярно, делай правильно, делай в меру. Соответственно, дорогие друзья, Делай, делай, делай и делай, как вы видите. То есть, лечебная гимнастика при артрозе должна быть каждый день. Регулярно. Аэробные упражнения, это значит на свежем воздухе. То есть, если у вас есть фитнес-зал в плане, обеспечьте, пожалуйста, эм, скажем так, информацию инструктору, что в зале воздух должен быть свежим. Очень помогают упражнения на гибкости, на растяжку, потому что они обеспечивают улучшение кровотока в мышцах, соответственно, поступление лучшее лучше поступление крови в, к суставу и лучшее питание хряща. Плавание – замечательная гимнастика при артрозе, потому что мы снимаем гравитацию, уменьшаем механическую нагрузку на суставы и на хрящи и улучшаем кровоснабжение в суставах. Если у вас есть проблемы с коленями, укрепление квадрицепса, это вот это на картинке, большая четырехглавая мышца бедра, улучшит состояние коленного сустава. И при избытке веса сбросьте минимум 5 килограмм. Дорогие друзья, мы работая в ДжНС, знаем, как это сделать, к счастью. Поэтому вы видите, что в принципе все реализуемо. Может ли GNS помочь контролировать артроз? Скажите, пожалуйста, исходя из того, что до сих пор я рассказала, как вы думаете? Отлично, молодец, Александр. Действительно, да, у нас есть для этого все инструменты. Я расскажу вам почему. Дело в том, что нутрицептики при остеоартрозе, извините, у меня опечатка случилась, используется достаточно широко. И кроме вот тех структурных белков, которые Входит в состав хряща и считается, что их употребление может улучшить его, скажем так, работу и замедлить старение. Есть ряд других добавок. Мало того, насчет хондроитина и глюкозамина до сих пор ведутся большие баталии. До наверняка скажут, что вот открываешь научные статьи по хондроитину и глюкозамину, и начинаются споры. Значит, такое-то исследование показало, что есть эффект, какое-то, что нет эффекта. В общем, 50 на 50. Мнения ученых разошлись. А вот касательно нутрицептиков, которые мы с вами знаем и вы видите их перечисленными, по ним есть достаточно серьезные работы. Почему? Потому что витамины группы В улучшают, скажем так, состояние и нервных волокон в том числе, поскольку при остеоартрозе зачастую развивается хроническое воспаление с вовлечением и окружающих нервных окончаний, соответственно, витамины группы В используются там широко для контроля боли. Витамин С улучшает, скажем так, структуру коллагена способствует синтезу качественного коллагена микроэлементы это тоже важная составляющая правильной работы клеток в том числе клеток хрящевых и опять-таки важная составляющая синтеза правильных качественных структурных белков про кальций витамин D я уже говорила сера, МСМ это э, нутрицептик, который доказал свое противовоспалительное действие при артрозах. Омега-3 и 6 полинасыщенные жирные кислоты. Опять-таки, много научных статей по противовоспалительному действию при артрозах. Куркума – замечательнейший антиоксидант, который показал опять -таки, свое противовоспалительное действие и при артрозах. Капсаицин – это экстракт перца чили то же самое, вы знаете, даже те, кто страдает уже с суставными проблемами, что экстракты перца зачастую добавляют в различные мази гелин для того, чтобы не только, скажем, отвлекать от боли, но и снимать воспаление. И опять-таки антиоксиданты и геропротекторы, то бишь вещества, защищающие от старения, тоже показали свой позитивный эффект. И есть работы и по гинке, и по мелатонину, и ресвератролу при артрозе. Внимание, дорогие друзья, давайте с вами опять пройдем по ключевым моментам. Я знаю, что многие из вас уже являются экспертами, но тем не менее, вы помните, что АМПМ содержит все самые витамины, минералы и микроэлементы. В АМПМ содержится серой именно в той самой биоактивной форме, которая не только оптимально усваивается, но и показала свое противовоспалительное действие. То есть вот этот самый МСН, который расшифровывается как метилсульфанил-метан, он как раз является тем компонентом, который действительно работает на оба фактора. И обеспечение серы и противовоспалительные действия. Наши антиоксиданты ВМВМ работают как противоспалительные компоненты. Про поддержку теломеров, я думаю, даже не надо повторяться. Мы профилактируем старение хряща. Поддержка стволовых клеток, опять-таки, обеспечивает нам э, возможность дольше обновлять наш хрящ. Эмиметики, ограничения калорийности, способны помочь нам контролировать наш вес, для того, чтобы убрать один из факторов риска ускоренного артроза. Про финити я вообще могла бы, наверное, молчать, ничего не говорить. Но, естественно, те, кто первый раз на нашем вебинаре, я напомню, что... Финити это именно тот уникальный нутрицептик, который не только нужен для того, чтобы поддерживать здоровье, но он удлиняет теломеры, обеспечивает активацию генов продления молодости, и это единственный запатентованный продукт, который доказал свое действие на удлинение теломер наших клеток, поэтому замедляет и процесс клеточного старения и способствует улучшению работы иммунной системы, содержит мощную комбинацию антиоксидантов, то есть, опять-таки, у нас есть и дополнительное противовоспалительное действие, и поддержит естественные механизмы ямоложения и регенерацию, регенерацию нашей ДНК. То есть, я думаю, что можно на этом было бы остановиться, но кроме этого у нас... Я подчеркну еще раз, в компонентах есть еще и дополнительный противовоспалительный эффект. То есть это может улучшить контроль боли, если даже артроз уже есть. Резерв, естественно, любимый продукт всеми и не случайно Многие отмечают, один из первых эффектов резерва – это не только прилив сил, а уменьшение боли, если какие-то были проблемы с суставами. А почему? Потому что он содержит мощный комплекс антиоксидантов, а мы с вами уже люди грамотные и знаем, что хроническое воспаление фактически поддерживает окисление. Если мы боремся с окислением, мы боремся с воспалением. Поэтому резерв это не только продукт, который обеспечивает нам энергичность и силы, но это и контроль воспаления, и доказанная эффективность, потому что эти антиоксиданты проникают глубоко и работают, и замечательная биодоступность, а главное вкусно. Да, Александр, детям резерв можно, это один из тех продуктов, которые можно использовать в детском возрасте. Что касается лишнего веса. Мне хочется отдельно на этом остановиться, потому что я каждый раз повторяю фразу Мы живем в эпидемию ожирения. Действительно, можно уже нашу планету назвать суперсайзми, вот как тот известный фильм, посвященный проблеме фастфуда. И вы видите одну из последствий ожирения, артрит, я его вот обвела, чтобы напомнить вам про эту проблему. И естественно, что нам надо как-то контролировать этот вес. Чем мне импонирует наша компания. Не только своим, как Влад говорил, всегда корректным подходом, не только своим феноменальным качеством, но тем, что компания не стоит на месте. Казалось бы, я уже говорила вам, сама система Zen отвечает всем требованиям, скажем так, для необходимым для контроля веса. То есть было скажем так, подход к нормализации обмена веществ, и был обеспечен компонент для контроля работы мышечной массы, а именно в мышцах обеспечивается сжигание лишнего жира, и мышцы регулируют обмен веществ и поддерживают его. И была, скажем так, и замечательная протеиновая формула, отвечающая всем мировым стандартам, но тем не менее, вы посмотрите, компания привлекла, не побоюсь сказать, фитнес-эксперта с глобальной репутацией, потому что он является национальным послом в Американской диабетической ассоциации. Это настоящий эксперт, который э, действительно очень известен, и у него огромный опыт и свое видение, которое показало свою эффективность. И вкупе с научными ну, разработками компания, новое, компания создала улучшенную систему, которая не просто работает, но она и показывает свой стабильный эффект. То есть фактически, мало того, что человек достигает веса целевого, но он и поддерживает его, потому что продумана не только программа питания, но и поддержка экспертов, и поддержка сообщества. Когда у тебя есть люди, которые рядом с тобой находятся, пусть даже, скажем, рядом виртуально, но ты можешь на них ориентироваться, они будут поддерживать тебя, ты будешь поддерживать их. Это работает намного лучше, чем когда ты просто один, наедине с продуктами, должен как-то их принимать. А здесь есть информационная поддержка, поэтому опять-таки снимаю шляпу. И посмотрите, добавлена еще одна компонента, который является очень важный. Первый пункт – детоксикация. Вы видите, очистите свое тело, а потом мы уже работаем на мышцы и перепрограммируем обмен веществ. Почему? Потому что действительно очень часто процесс хронического воспаления создается именно хронической интоксикацией. Поэтому Zen Prime, вот тот продукт, который для нас является еще новым и незнакомым, он является не только детоксом, но вы видите, опять-таки, мы видим все те же самые ключевые моменты, потому что можжевельник обладает противовоспалительным эффектом, Черника – это не только сера, которую мы уже знаем, противовоспалительный компонент, но и антиоксиданты, и улучшение кровообращения. Экстракт одуванчика обладает и противовоспалительным действием, а также является спазмолитиком и улучшает работу кишечника. То есть хроническое воспаление в кишечнике тоже будет, скажем так, контролироваться и нейтрализовываться. Ну и также пищеварительные ферменты, которые обеспечат нормализацию работы всей системы пищеварения, а мы знаем, что фактически база иммунитета – это работа и здоровье кишечника. Что еще, скажем, мне как врачу импонирует в этом? Мы не только контролируем вес, но мы снижаем процессы системного воспаления. Очень часто, кстати, не только при артрозе, но и при том же ревматоидном артрите, Проблемы, скажем так, наблюдающиеся именно с работой кишечника, они ухудшают течение заболевания. И опять-таки, когда мы увеличиваем мышечную массу и увеличиваем не только массу, но и качество мышц, и работу мышц, безусловно, что мы улучшаем кровообращение, в том числе в суставах, улучшаем обмен веществ, снижаем глюкозотоксичность, то есть опять-таки мы замедляем старение. Посмотрите, пожалуйста, вроде бы вы работаете на свою красоту и свой вес, но вы попутно оздоравливаете весь организм. Вот почему действительно у нас есть тот самый комплекс, который не только препятствует старению в целом, но и препятствует развитию хронических заболеваний, как тех самых признаков старения. Поэтому и антиоксиданты, и противовоспалительные действия, и защита теломер и эпигенетика, то есть включение правильных генов, все это работает в унисон, в одной системе. Я хотела бы остановиться еще на одной вещи. Мне очень давно хотелось с вами об этом поговорить. Дело в том, что в Алматы я познакомилась с одним партнером. Я не получила у него разрешения называть его имя, поэтому э, позвольте так говорить в третьем лице. Дело в том, что э, этот партнер, когда стал э, нашим э, коллегой, он э, использовал резерв, у него был артроз уже запущенный, ему предлагали операцию и э, фактически он с помощью резерва выиграл год жизни. Ну резерва, МПМ, то есть все это принималось в комплексе. То есть год человек не знал, что такое проблемы, боль, артроз отступил. И у этого партнера даже возникло ощущение, что он излечился. И сейчас, когда боли вернулись, и все равно, конечно, вопрос об операции стоит, потому что была уже третья стадия, то есть вы видите, вот она, нормальная ситуация, у нас есть кость, все с ней хорошо, есть гладкий хрящ, вот ситуация, когда разрушение хряща началось, и вот ситуация, когда фактически мы дошли до кости, и есть уже эти костные наросты, остеофиты, и действительно зачастую единственный выход этой операции. Эм, в общем, сейчас... Когда я говорила с этим партнером, у него реально вот ощущалось такое, знаете, разочарование, некий упадок такой моральный, потому что человек рассчитывал на то, что он излечился. Поэтому я говорю вам, дорогие друзья, еще раз: хороший контроль, к сожалению, не значит излечение. Для того, чтобы мы забыли, что такое артроз, нужно соблюдать все, все условия коррекции фактор риска вот здесь на этой стадии нормального сустава если мы вмешаемся вот здесь где пошло истончение хряща то мы выиграем много лет поверьте мне я видела людей которые занимались собой и речь шла об операции но была вторая стадия вот вот вот, -вот тут посерединке. в общем прошло 10 лет и человек спокойно живет без операции. но к сожалению, чем позже мы начинаем с собой заниматься, тем, скажем, результаты более умеренные. Поэтому я хочу вам сказать, мне как врачу, когда этот партнер рассказывал мне, что он, стоя, скажем так, с направлением на операцию, начав использовать наши продукты, у, у, скажем так, получил контроль боли и движений в суставе на год, мне это было поразительно, при том, что я знаю, как работают наши продукты, но это все равно было вау, вот просто вот так, знаете, не просто восхитительно, это было феноменально. И в этой связи я вспомнила э, об этом партнере, когда доктор Уильям, опять-таки, в Алматы, рассказывал про Рэнди Рэя. Помните историю про Натана Ньюмана, как они познакомились? Рэнди Рэй пошел, значит, э, консультироваться. Ему назначили операцию, но доктор ему сказал, вот у меня есть знакомый врач, он занимается стволовыми клетками, давай ты узнаешь, какие у тебя есть опции, может быть, можно немножко операцию отсрочить или как-то вообще ее, может быть, избежать. И Натан Ньюман сделал инъекцию стволовых клеток рендеры а это, поверьте мне, это, то есть, самое передовое, что может быть в безоперационном лечении, это дорогущая процедура. Рэнди Рей отсрочил операцию на почти 6 лет. На стволовых клетках, супертехнологии, дорогущие методики на 6 лет. А тут нутрицептики, то есть то, про что половина людей до сих пор говорят, я в это не верю, это ерунда. И человек отсрочил на год операцию и нормально двигался, нормально ходил, существовал. Поэтому надо всегда понимать, когда мы говорим о хронических болезнях, нутрицептики не лечат, но они помогают достичь контроля, понимаете? И если вы в купе будете работать над образом жизни, и если будут какие-то обострения воспаления, вы будете с помощью вашего доктора это воспаление контролировать, подавлять и так далее, то действительно прогноз благоприятный И даже при третьей стадии, опять-таки, на процессе реабилитации вы можете сыграть в плюс, потому что вы будете продолжать контролировать вес, продолжать контролировать воспаление, потому что зачастую операция сделана, а боли остаются. Поэтому, опять-таки, хороший контроль не значит излечение. То есть контроль – это то, что будет с вами пожизненно. Но насколько он будет полным, зависит от нас тоже и во многом вот почему GNS помогает контролировать ситуацию. Очень хороший вопрос у Ольги, извините, что я забираю столько времени, но мне хочется ответить на этот вопрос. Ольга спрашивает, почему при наших продуктах наши основатели такие полные. Может быть, Ольга, вы слышали какой-нибудь из наших вебинаров, я раньше рассказывала, ну и зачастую на мероприятиях мы говорим об этом, что mm -hmm. ä, исследования, mm -hmm. которые ведутся уже на протяжении 30-40 лет, планета же начала полнеть не вчера и не сегодня, показали, что человек, если употребляет неполноценную по питательному составу пищу в детстве или тем более во внутриутробном периоде, у него очень высок риск развития сахарного диабета второго типа, ожирения, то есть гормональных нарушений, которые фактически заложены уже в, на скажем генном уровне, эпигенетические, если можно так сказать. Мы знаем о том, что Рэнди действительно жил в детстве очень бедно, поэтому он, скажем так, человек, находившийся в ситуации подорванного здоровья буквально с молоду. Плюс, к сожалению, вы знаете, что в Соединенных Штатах Америки сидячий образ жизни и неправильное питание очень долго были фактически стилем американской жизни. Есть ситуации, когда человек проходит определенную точку невозврата. Если кто-то из вас э, страдает ожирением и ему уже за 50, вы знаете, что главная проблема человека с ожирением в возрасте – это не похудеть, а не поправиться. Это раз. Во-вторых, э, поверьте мне, что Рэнди и Венди замечательно выглядят, исходя из того, какое состояние здоровья у них было и как они напряженно работали до этого. Потому что сейчас они получают удовольствие от своей работы, они могут получать замечательные продукты, они выглядят лучше, поверьте мне, чем это было раньше. Так что, скажем, всегда надо брать еще и в сравнении с тем, что было. Точно так же, возвращаясь к тому партнеру, о котором я говорила, человек прожил без боли год. И, конечно, сейчас... Этому человеку обидно, что боль в какой-то мере вернулась. Но человек на год забыл, что такое боль. Понимаете? Если бы вот ему сейчас дали на секунду почувствовать ту боль, которая была, а потом ту боль, которая сейчас, он бы сказал, так все равно я все чувствую замечательно. Понимаете? То есть все познается в сравнении. Эм, наверное, я уже заговорилась. Хочу вам только сказать, что всегда надо подходить к своему здоровью сбалансированно, точно так же, как это сделал наш научный состав. И у нас для этого есть все возможности, чтобы обеспечивать тот баланс, который, к сожалению, не всегда удается получать скажем так, исходя из нашего нездорового образа жизни, из этой гонки, нехватки времени, стрессов и так далее. Поэтому действительно я рада, что у нас у всех есть возможность обеспечивать дополнительную поддержку нашему здоровью. Напомню вам, что каждый вторник у нас есть скайплик, если у вас есть какие-то вопросы о совместимости наших нутрицептиков с вашими лекарствами или каких-то медицинских, скажем так, нюансах использования продукции, звоните, пожалуйста, на Skype с 5 до 7 по московскому времени. К сожалению, очень много людей пишет, я не успеваю ответить, поэтому лучше прямо вот звоните, даже если с кем-то другим говорю, я вам перезвоню обязательно. Напоминаю вам о том, что у нас есть замечательный канал Долголетие ТВ, где доктор Уильям Анзалак очень доступным, понятным языком, очень красочно, иллюстративно показывает важные актуальные проблемы для здоровья, объясняя их сквозь призму нашего понимания Дженес поколения молодости. Дорогие друзья, большое спасибо за внимание и до новых встреч.